Всем привет, в сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой скрипт для Murder Mystery 2, для этого, нам, ну, как всегда, потребуется чит, ссылочка на него будет в описании, буду по-прежнему использовать Star. Для того, чтобы нам заинжектиться, нажимаем вот на эту кнопочку Inject, после этого ждем, когда мы заинжектимся, сейчас вот здесь вот должна появиться иконка Easy Exploit, это означает то, что мы заинжектились и у нас ничего не вылетело и не крашнуло. И теперь вставляем вот сюда скрипт из описания. И нажимаем Xcode. Так, вот как видите, скрипт появился. Отлично. Итак, давайте начнем с самых простых функций. Infinity Jump. Как видите, работает. Отлично. Потом SP. Включаем. Как видите, тоже работает. Отлично. Давайте пока выключим. Сейчас получается выбирает карту. И заранее проверим, будет он правильно работать или нет. Автопикган. Это, я так понимаю, автоматически забрать или забрать оружие, когда убили шерифа. Сейчас мы, в принципе, это с вами проверим, когда его убьют. Может быть, она за что-то другое отвечает. Я, конечно же, не проверял. Но сейчас мы с вами проверим. Так, слушайте, прикольная, кстати, карта. Так, и как видите, вот здесь, справа снизу, появилась информация. То, что шериф в а, вот таком в скине, а убийца вот, вот в таком в скине. Теперь мы будем знать. Окей. Так. Тпхаемся куда-то, я не знаю, куда мы сейчас тпхнемся. Я не знаю, что это вообще делает, странно, но ладно. Наверх можно залезть? Нет, наверх нельзя. Угу. Так, а как слезть? Все отлично. Ладно, давайте включаем SP. А, смотрим, где у нас маньяк. Опа, он здесь. Бегаем. Так, а шериф у нас вот вот здесь. Окей. Подождем, пока его убьют. Потом соберем его оружие. Также можно просто тпхнуться к оружию. Так, ну карта, кстати, довольно прикольная. Здесь я еще ни разу не играл. Uh, ну, давайте, в принципе, посмотрим другие функции. Uh, Collect Coins. Это собирает монеты. Ага, окей. Ну, как видите, в принципе, все работает. То есть он за меня автоматически сам бегает и собирает монетки, которые появляются вот именно в данной вот этой комнате. Прикольно. Так, телепорт Дели. Uh, Это, я так понимаю, скорость, uh, либо же сколько раз он будет тпхаться. Uh, также есть коллект коин телепортом, то есть вы будете тпхаться на монетку. Но, к сожалению, эту функцию нельзя будет выключить. Я до записи проверял, так что я сейчас ее не буду включать. Uh, вы ее, в принципе, сами сможете проверить. Так, маньяк к нам бежит, уходим. Uh, no clip. Давайте сейчас мы с вами проверим. Включаем. И, как видите, все работает. Ой-ой-ой. Infinity Jump быстрей. Так, ну слушайте, ноу-клип работает. Но, если честно, он, по-моему, как-то коряво работает. Потому что я не должен был сейчас упасть. Но я почему-то упал. Это очень странно. Как видите, я падаю. Вообще, когда включен у вас ноуклип. клип у вас такого не должно быть. Странно очень, окей. Так, я вижу его. Уходим. Ага, он убил шерифа. Так, давайте, да-да, сейчас мы с вами проверим а, функцию авто а, пикап, наверное. Да, пикап, а, ган. То есть автоматически, по идее, должны взять оружие. А, давайте, ноу клип мы с вами выключим. Infinity Jump пока что оставим. Включаем. И что-то она не работает. Скорее всего, уже оружие забрали. Я так понял. Окей. Ладно, давайте да, подождем другую карту сейчас. И там уже проверим. Не успел глянуть. А, следующие функции у нас, допустим, давайте посмотрим вот эту. А, Get Elway Users. Это что-то получить от игроков. Я полностью перевода не знаю, но это что-то типа того. Ладно. Infinity Yield. Вроде бы так читается. Так. Ага, я так понял, это команда у нас. То есть, мы пишете вот сюда вот, допустим, команду Fly и ее можете активировать и сможете летать. Давайте проверим. Так, fly, а, включаем. Ну, как видите, все работает отлично. И теперь пишем еще раз fly и выбираем unfly, enter. Все, как видите, все отключилось. В принципе, прикольная штучка. Так, давайте глянем в следующие функции. А, shot murder. Это, я так понимаю, а, убить. Убийцу в голову. Но для того, чтобы убить его в голову, вам, естественно, нужен пистолет. Вот. Получается сейчас, в принципе, если шериф умрет, мы возьмем с вами оружие и проверим эту функцию. Действует она на левую кнопку мыши. Окей. Так, ИСП, я так понимаю, оно само обновляется. Или, или нет. Давайте сейчас проверим. Обновиться нет. Ну-ка. По-моему, она уже обновилась. Ага, все окей, отлично. Значит, SP все-таки само по себе обновляется. Круто. Так, теперь. Фоф. Не знаю, что это за функция. А, все понял. Окей, это получается на радиус обзора. Допустим, можно вот так сделать. То есть у вас отдаляется камера. У вас вот такой эффект появляется, маленький. Вот. и с помощью него, мне кажется, намного удобнее будет а, смотреть, где игроки. Вот, допустим, сейчас я вот столько вижу. Если мы ее понизим. Да, круто. Как видите, я ее понизил. И смогу а, смотреть только вот, вот этот проходик. Теперь мы ее с вами повышаем. И как видите, я кроме прохода а, могу еще вот посмотреть вот сюда. Круто. Так, давайте пока выключим немного дискомфорт маленький то что не привык к этому арестов это получается убрать как видите работает волк а спит это скорость давайте допустим сделаем ну 50 так как видите я стал быстрее бегать отлично давайте вернем обратно на 30 не даже меньше где-то 20 наверное. ну да вот примерно такой бег изначально был также можно телепортироваться к игроку а, допустим, какие там никнеймы я плохо вижу. Они не четко пишутся. Так, смотрите, кстати, шерифа убили. Давайте все таки проверим эту функцию. Угу, Что-то не собирают, окей. А, тогда чуть-чуть попозже. А, вот я заметил сейчас ник. Давайте попробуем к нему тупехнуться. А, ищем его. Вот он. Оп. Как видите, я нажал. И ты хнулся сразу же к нему. Окей. А, ТП Туган. Как видите, я тпехуюсь. Я понял. А, Все-таки оружие уже собрали, потому что я тпехуюсь к игроку. А если я тпехуюсь к игроку, то значит оружие уже кто-то взял. А нет, я тпехуюсь на маньяка. Окей. Очень странно, конечно. Ну-ка. Ага, оружие там. А почему его собрать тогда не могу? Вот это вот непонятно, конечно. Скорее всего, я не могу собрать из-за того, что прямо на оружие стоит маньяк. Может быть, из-за этого функция не работает полностью, как должна работать. Ну ладно. Тогда чисто ждать. Так, все, он отошел. Тупыхаемся. Ага, я не смог тп-хнус, окей. Просто у маньяка, получается, вышло время. Но, я уверен, на 100% то, что эта функция работает. То, что можно тп-хнус к оружию. Просто, получается, эта функция немного забагалась. Из-за того, что, скорее всего, маньяк прям на оружие стоял. Из-за этого я его не мог подобрать. Но, я думаю, если он не будет стоять, то его можно будет легко подобрать. И также вот эта вот функция, авто пикап ган. Это, скорее всего, ее нужно заранее включать, и он будет следить. То есть, как только, я думаю, умрет маньяк, а, то есть умрет шериф, то вы сразу же тпхаетесь на его оружие, забираете, и в этот момент, в принципе, можете убить маньяка. И также, в принципе, Shot Murder, я думаю, тоже функция работает. То есть вы подбираете оружие, ищете маньяка, стреляете, и он, по идее, должен автоматически попасть ему в голову чтобы его убить. Вот, Ну, в принципе, вы эти функции сможете и сами проверить. А, все ссылочки будут в описании. С вами, как всегда, был Айзбан. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и пока.